Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую жилеточку. Вязала ее на девочку от 3 месяцев до полгодика. Может даже хватит чуть-чуть больше. Она с небольшим запасиком. Вязала я ее как подошевочку на пинетки, только вязала как бы полуподошевочку. То есть делала набирала воздушные петельки по спинке и делала вот такие расширения по краям провязав пол спинки и расширения по краям полукруги я набрала отдельно спинку немного меньше на 4 петельки с обеих сторон на спинке провязала высоту спинки и соединила плечевыми швами при этом плечевые швы я выполнила с внутренней стороны, а перед тем, как их сделать, я сделала столбики. То есть, э, как бы сделала э, выравнивание этих полукружочков столбиками, сначала м -м, столбиками без накида, затем полустолбиками, столбиками с одним накидом и в итоге закончила тремя столбиками с двумя накидами. Затем все соединила, шила, аккуратненько выполнила плечевые швы. Вот так вот обработала края обычными столбиками, затем закрепила их столбиками без накида в другого цвета. Пришила две пуговички. Петельки под пуговички я не стала делать, так как столбики с одним накидом мне достаточно по размерам использовать в качестве петелек для пуговичек. И украсила вот такими вот цветочками с ленточкой. Кому интересно более подробнее, обязательно оставляйте в комментариях. Мы с вами рассмотрим, свяжем, с свяжем вместе. Вот, поэтому, если вам понравилось, обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока-пока!